Здравствуйте, с вами Александр. Я нахожусь в СНТ Победа. Это в чате города. Начало декабря. Многие люди хотят жить на даче, покупают участки, строят дома, или готовые уже дома покупают. Я вам хочу показать, что это такое. Если летом здесь еще более-менее нормально, то когда наступает ноябрь, декабрь, ну, в принципе у нас вся зима такая. Иногда снег бывает, иногда снег бывает. Какое грязиулкино! Это центральная улица этого садового общества. На дороге просто лед. серость Она всю зиму. Представляете, вот эти вот кривые заборы, страшные. Каждый день тут ходить. Темнеет рано. Я решил снять несколько садовых товарищ и выложить. Потому что все-таки некоторые люди рассматривают дачу как, как жилье в Калининграде. И вы сможете выбрать себе, может быть, более-менее. Это сейчас еще выглядит нормально. В прошлом году или позапрошлом я здесь проезжал, вот эти вот улочки они были, Там была такая грязь, что на машине ну, можно было и не проехать совсем. Сейчас что-то сделали и стало более-менее лучше. сейчас подморозила а если бы если это все растает то это будет просто грязь я представляю с какими ногами человек приедет если он выйдет с дачи дойдет до автобусной остановки приедет в город это с какими ногами человек придет на работу наверное надо с собой какую-то тряпку брать там воды наверное, на бутылку <смех> и на остановке отмываться. Я не знаю, как они ходят. Или как-то уже умеют так ходить, что все можно обойти. Вот, посмотрите, какая красотень, а? О, пошла дорожка. Вот тут вот, когда это все растает, тут я не знаю, как пройти, чтобы остаться чистым. Если бы здесь, конечно, все застроили, то, наверное, дороги бы как-то сделали. Но многие люди, они не хотят продавать участки, просто они заброшены стоят. Многие просто живут, не живут, а просто приезжают на свои маленькие дачки. И они не собираются вкладывать деньги, чтобы здесь делать дороги, потому что дороги разбили те, кто строил дома. То есть, как они решат этот вопрос с дорогами, я не знаю. Вроде бы столько денег в дома вкладывается, можно бы и дорогу сделать нормальную, но нет. И это, как правило, везде так. Бывают исключения, когда, например, городская улица, с нее идет дорога, дорога сразу на даче, и там все застроено новыми домами. Там, да, они уже дорогу делают. Но когда это вперемешку, здесь что-то построили что-то нет то вот такой вот бардак так что когда видите в объявлении дом в калининграде на снт с выгодным вариантом вы понимаете что очень большой процент что это будет именно вот в таком вот месте Потому что если там нормальные дороги, все сделано аккуратно, там СНТ такое хорошее, то там тоже дешево, особо продавать не будут. Но люди же тоже не, не дураки, кто строит дома. Они понимают, что людям не хочется ходить по грязи. С вами был Александр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, какое садовое товарищество мне съездить, всем пока.